В русском языке ты прожил уже целую жизнь и накопил очень много опыта, а в английском языке твоя жизнь только начинается. Привет, дозорные на стене YouTube, а меня зовут Дмитрий Мори, у нас сегодня понедельник. Где-то год назад на канале вышло видео ⁇ Я знаю мало слов ⁇ что делать. И я в нем предлагал пройти тест на определение словарного запаса в английском. Тест, ну признаем, не самый лучший, бывают тесты более удачные. Может быть он не самый объективный и натыкать на нем на пятерочку тоже в общем-то можно, как и в любом другом тесте. Но этот тест все-таки по-своему крутой. Знаете почему? Потому что он в конце может выдать вам такой вот результат: ваш словарный запас как у восьмилетнего школьника в США. Я до сих пор читаю под этим видео комментарии в духе «Этот тест говорит мне, что мой словарный запас, как у восьмилетнего ребенка в США!» «А я уже старый, пожилой, больной человек! Мне 30 лет, седина в бороду, хипона мать!» И поскольку мне самому недавно исполнилось много лет, я вполне понимаю этих недовольных, почтенных, пожилых людей. Нет, горит, конечно, далеко не у всех. У многих отношение к результатам этого теста более философское, Ироничная. Вот я буквально на днях понял, почему же этот тест такой крутой и почему меня так цепляет вот эта фраза в результате. Потому что она как бы иллюстрирует и озвучивает мысль которая мне не дает покоя уже несколько лет. В иностранном языке нам всем опять приходится взрослеть. В родном языке тебе 25, 30, 40 или сколько-то лет, а в иностранном приходится начинать с самого начала. Ну, конечно, не буквально, то есть эру мокрых пеленок, колготок с сандаликами и нечленораздельного бормотания ты все-таки пропускаешь, но весь опыт и знания, которые ты накопил в родном языке, Обнуляются, ну ладно, может быть не весь, но многое из этого. В русском языке ты прочитал две районные библиотеки и половину областной, а в английском языке читающим человеком ты не будешь считаться, пока не прочитаешь столько же, только на английском. На русском языке ты уже пишешь, как Лев Толстой, а на английском ты, ну особенно первые несколько лет, ну ты понимаешь. В русском языке ты эволюционировал в настолько суровое существо, что можешь многоэтажно, красиво и тонко закатать любого хулигана до такой степени, что он пойдет жаловаться маме или бабушке. А в английском языке ты, ну вот где-то примерно... В русском языке ты прожил уже целую жизнь и накопил очень много опыта, а в английском языке твоя жизнь только начинается. В английском языке всему придется учиться заново, узнавать названия предметов вокруг нас, учиться соглашаться и не соглашаться, учиться задавать вопрос и отвечать на него, учиться спорить, аргументировать и доказывать свою правоту, учиться быть вежливым и учиться быть грубым, учиться вычитанию, сложению, делению... Учиться физике, химии, биологии, истории, культуре, литературе. Учиться желать спокойной ночи, приятного аппетита и говорить «будь здоров». Учиться всему тому, что в русском языке ты уже сто лет умеешь. Заново. То есть, понимаешь, дело не в том, чтобы выучить грамматику, очень-очень много правил и слов, и научиться без ошибок строить предложения. Нет, это натуральное взросление в чужом языке. Долгое и через некоторые болезни роста, конечно же. И для многих это проблема, потому что многим из нас хочется сразу в английском языке быть теми, кем мы уже являемся в русском. И соответственно выражать свою мысль по-английски так же, как мы уже привыкли это делать по-русски. Сложно, длинно, красиво, выразительно, изобретательно, поэтично, образно, взросло. Не получится. В английском до этого надо дорасти. Помните, в одном из видео я вам рассказывал про такое упражнение психологическое, называется фильтр пятилетней девочки. Это когда тебе надо сказать что-то по-английски, и перед тем, как это сказать, ты берешь эту фразу и вкладываешь ее в уста условной такой девочки пятилетней с бантиками. И слушаешь, как эту фразу говорит она, если получается что-то типа «наблюдаемые тенденции заставляют нас предположить, что организационная структура компании как минимум далека от оптимальной, а как максимум совершенно не соответствует сложившейся рыночной конъюнктуре». Надо упростить или перефразировать, упростить. Ну, Можно возразить. Как это упрощать? То есть машина это банально то, на чем я езжу на работу, а не сложное механическое устройство, подчиняющееся законам физики, это ниже моего достоинства, это примитивно, это ниже моего уровня образования и воспитания. Верно, согласен. В русском языке. А в английском языке тебе придется образовываться. И даже, по сути, воспитываться заново. Прежде чем возмущаться, давай подумаем, а может это по-своему не так уж и плохо. И мне кажется, ребята, что это по-своему круто. Знаете почему? Потому что мы таким образом как бы снимаем с себя очень большой груз ответственности. Мы перестаем стараться соответствовать тому, что мы, типа, мы взрослые, серьезные люди. Вот это вот все нам не к лицу. Когда мы принимаем идею, что, мол, в иностранном языке нам нужно повзрослеть, мы... Разрешаем себе делать нелепые ошибки, пробовать и нести какую-то ахинею поначалу, потому что мы взрослеем и мы перестаем от себя слишком многого требовать. Вот вы же не будете от пятилетнего ребенка требовать, чтобы он говорил так же красиво и правильно, как 30-летний человек с двумя высшими образованиями, одно из них филологическое. Но при этом, поскольку биологически мы уже все-таки пожилые, умудренные опытом люди, у нас есть одно важное преимущество. Мы уже знаем, как учиться эффективно, и поэтому взрослеть во второй раз в иностранном языке. Мы будем все-таки гораздо быстрее, чем в первый раз в своем родном. Вот такие мысли, ребята, мне не дают покоя уже несколько лет, и я рад, что наконец-то я смог все это собрать в кучу и выразить. Пишите, что вы об этом думаете, но только, пожалуйста, не надо воспринимать это все слишком буквально. И серьезно, пусть это будет что-то типа мысленного эксперимента. В иностранном языке, когда я его вот только начинаю учить, мне надо повзрослеть. И посмотрите, что из этого получится. Я надеюсь, кому-то этот мысленный эксперимент поможет немножко раскрепоститься и перестать требовать от себя слишком многого и слишком казнить себя за какие-то промахи и неудачи. Но пишите, что думаете об этом в комментариях, и скоро с вами увидимся. Хорошей вам недели! Хорошего вам взросления и всем пока.